500. ты хорошая ты хорошая ну папа вроде ничего лишь поширили а, чуть-чуть не совсем уже такие малышки хорошая, А игровые будут длинные по, по корпусу будет ага. длинные ну для суки это хорошо ты хорошая хорошая умничка вот видите, вот здесь вот есть такой Переход. переходик ага. и, и у тех а вот ну, это ровно да, залажен Хорошо, молодец. Вот главное, у них вот этот бок. Вот, видите. И второй у этого. А второй не так. Один бок как-то получился. Они поймали где-то. Кто-то согрешил. Нет, никто не согрешил. У вас идет пора, дословно, и у отца, и у матери, Хорошо. Хорошо, хорошо. Это 250, да. Опаньки. Положи сюда. Все, Тихо, тихо, тихо, Патюня. Все, молодец. Ничего. Вот модные. Сейчас татуш модно. Ага. Да, пять где-то наша партия. Да не партия, она... Она Она Нет. Да, Она такая... Что, не ровная? тут у нас. Да. Терпи, зайка. Беточка, ты умничка. Так это главное. Мы думали, что первый родился такой покрупнее. А получился покрупнее, вот этот пятый наш пацан. Что угу. первый, что десятый, разницы. Все, Есть. все, все, зайка, все. Все, моя зайка любимая. Это то, что оно там склонировалось. На 20. Она, вот она, Патя, и у те две красных. Это вообще сейчас трендец будет. Нет, она улезет, Мы все шмелые, девочки и мальчики. Да, все будем шмелые. Учепушки. мальчики, молодшие девочки. Откировка. Хорошо. Разные цифры. Конечно, разные порядка. А, порядка конечно, разная. Нет. Бабушка, постой. Нет. Бага? Все. Давай. Вагира, сиди. Это не стирать, оно будет высыхать и осыпаться. А, а вязать да. будут ничего? Ничего страшного. И вот эти вот дырочки, видите, это цифра. Угу. 5300. Чуть-чуть меньше, да? Опа. Хорошие такие щеночки. Обалдеть. Так, Батыра, этот Байрон. Хороший ты, Чего? хороший. Щупки у нас есть, щупы, чучки выросли. Замечательно. Сейчас прикус очень хороший.